Вечер в Крыму. Так интересно на работе, так что не думаю. Периодически всплывает. Немного слов, не зная назначения, В начале фразы только ищут путь, как в дневнике скупые рассуждения, Как если вечером вдаваться в суть. Глухие улочки, дворы и ответвления, подъем на горку сразу после спуск, И на прибрежном камне наблюденья, Как в раковину прячется моллюск. Случайных встреч, разлук, хитросплетенье, Садов и рощ спасительная тень, И молодости новое значение, как винограда борозить через плет